Больше всего хранимого храни сердце Твое. Об этом я поговорю сегодня. И это же связано с недельной главой Вайтханан. Отец Небесный, я молюсь, чтобы Твой Дух Святой дал нам понимание Твоего Слово. И также дай Слову Твоему изменять нас во имя Иешуа. Аминь. Амин. Я прочту из тех же стихов, которые прочитал Влад. В 3 глава, с 23 стиха. И молился я Господу в то время, говоря, Владыка Господи. Ты начал показывать рабу Твоему величие Твое и крепкую руку Твою. Ибо какой Бог есть на небе или на земле, который мог бы делать такие дела, как Твои, и с могуществом таким, как твоем? Дай мне перейти и увидеть ту добрую землю, которая за Иорданом, и ту прекрасную гору и Ливан. Но Господь гневался на меня за вас и не послушал меня. И сказал мне, Господь, полно Тебе. «Встань, не говори мне более об этом, взойди на вершину фазги и взгляни глазами твоими к морю, к северу, к югу, к востоку, и посмотри глазами твоими, потому что ты не перейдешь за Иордансей. и дай наставление его Шуа и укрепи его, и утверди его, ибо он будет предшествовать народу сему, и он разделит им землю, на которую ты смотришь». Когда Влад читал из Торы, у меня прям были слезы. Особенно есть помазание, когда он читает. И вот когда особенно читают Тору с тамим, со вкусами, то присутствует особенное такое присутствие Божьего. И вот те, которые понимают на иврите, они также понимают, что есть и какие-то особенные секреты, когда ты читаешь, используя вот эти э, э, музыкальные все движения, звуки. В этой недельной главе есть особенная сила. Я сделаю небольшое вступление к недельной главе, а потом углублюсь в проповедь. Дух Святой через Моисея говорит о некоторых важных вещах народу Израиля. Тут напоминаются особенные вещи особенные чудеса и знамения которые произошли с народом израиля в пустыне И тут я хочу сразу же всем сказать нам также и в нашей жизни было очень много чудес и знамений. И очень важно посадить всю семью вместе и вспоминать все те чудеса и знамения, которые Господь делает в нашей жизни. Родители, это ваша ответственность. Были чудеса и знамения. Я помню чудо Максима как мы там были у больницы, но Господь, Он верен. Как, у кого были чудеса и знамения в жизни, поднимите руки от Господа Бога. И, и также у вас, напоминайте об этих чудесах нам, выходите и свидетельствуйте об этом. Господь, Он верен. Господь тут говорит об опасностях. Он говорит тут об идоле, которого звали Баальфи Гор. И были различные оргии. Это не был таким идолом сильным каким-то. Это был какой-то бесик. Но вот этот бес... Повлиял на народ Израиля, что они стали служить плоти. Несколько десятков тысяч людей умерли вот, из-за того, что получили... Э, э, упали, в... упали в этот грех и получили наказание из-за этого. Помните эту историю, да? Финиес, дети Медиана, как они запутали вот этих молодых людей Израиля, Господь говорит об законах и правах. И очень важно, чтобы наше отношение друг к другу было справедливым, чистым. Хотите благословения? Будьте уважительны и правильно относитесь друг к другу. Не обманывайте друг друга. Будьте верны и честны. Будьте в поддержку друг к другу и поддерживайте друг друга. Господь учит об ответственности родителей, чтобы дети не шли путями злыми. Мы видим как из этой главы, как голос Божий говорил из огня. И вот важность или значение этих стихов, когда голос Божий кому-то говорит, это остается в нашем ДНК, в нашей крови. И это проходит из поколения в поколение. И на нас лежит эта ответственность Шеруа молиться, кодеш, шелану, чтобы, дух, чтобы Дух Божий также касался наших потомков и также поднимался в них. Мы из книги Второзакония 5 главы читаем. Очень там написано так, понятно. Я вам говорил из огня. Но эти люди даже еще не родились в то время. Это уже было третье поколение а в вот После того, как было вот это свидетельство Божье на горе Синай. Родители. Бабушки, дедушки. Если вы когда-либо слышали голос Божий, и через вас, через вашу кровь, это прошло и ваших детей, ваших внуков, и ваших правнуков. Молитесь, чтобы и они знали Мессию Иешуа и знали истину Божью. Мы тут читаем свидетельства о том, как народ Израиля побеждал сильнейшие армии вот, великанов и сильной армии. И некоторые говорят, что это аллегория. Это не так. Даже сейчас находят людей, останки людей, длина, высота которых 4-5 метров. Великаны ⁇ это великая сила. Но народ Израиля их победил, потому что Господь позволил. Если ты идешь по путям Господним, Он тебе дает видеть чудеса и знамения. И в этой главе мы, конечно же, читаем о вечной любви Господа Бога к израильскому народу. И, и, и мы, как народ Израиля, мы понимаем это. Мы благодарим Господа Бога, что Он верен что он воскресил наш народ, нашу страну 70 лет назад, чуть больше 70 лет. И мы тут видим будущее. И вот сейчас я буду говорить о той части, которая коснулась моего сердца в этой недельной главе. Мы видим Моисея 40 лет его служения пред Господом Богом. Сегодня говорят, не было пророка такого, как Моисей. Это истина. Это великий человек. Не было такого человека, у которого было такое видение, такое откровение, такое, такая вера в Господа Бога, как Моисей. Может быть, только Иешуа, который был над ним. Конечно же, мы читаем и Авраама, Ицхака и Это тоже великие отцы веры, но они не сравнятся с Моше. И вот мы видим, что, оказывается, есть какая-то проблема у Моисея. И вот он в плаче просит у Господа Бога и молит его, Отец, дай мне войти в землю обетованную. Я О, в этом зале вижу как минимум 5-7 человек может быть естественным путем вы бы не попали в эту землю Израиля но Господь для вас сделал чудо и вы тут живете в Израиле, имеете израильское гражданство и вот живете здесь но Моисей не смог и представьте, вся его жизнь настроилась на том, чтобы увидеть землю Израиля, войти в землю Израиля. Этим он жил, в и это он, он верил. И он не смог. Он, конечно же, справился с этим, потому что это была воля Божья в его жизни. Отец Небесный, помоги нам, где мы не справляемся с Твоими ожиданиями в нашу жизнь. Помоги нам исправляться и не проходить через пути а, а, разочарования. Вы знаете, этот вопрос, что я спрошу у человека или что Господь требует от человека -миха, шеш, у пророка Михея в шестой главе написано. О Адам 6 -8. глава 8 стих. О Адам не мар леха матов в мадуреш элухим ласот дворим цедек льет рахман вый бенадам анав о человек сказано тебе что добро и чего требует от тебя господь действовать справедливо любить дела милосердия смиренно мудренно ходить пред богом твоим три Льот вещи быть справедливым человеком действовать справедливо мазе, мазе что это такое? Это значит не обманывать. Не запутывать кого-то. Кто из вас понимает, что такое запутать мозги? Кто тут думает, что он спец в запутывании мозгов? И вот это вот мы взяли, притянули с этого мира и стали в какой-то степени экспертами вот в запутывании мозгов. Но Господь говорит, действуй справедливо. Не, ты не обязан отвечать на каждый вопрос. Но ты не должен запутывать мозги и обманывать. Любить дела милосердия. <связывая> Знаете, иногда мы думаем, что вот делать дела милосердия, это вот сидят где-нибудь на остановке наркоманы или бездомные, вот дать им пять шекелей, вот мы думаем, что ну вот мы сделали дело милосердия. <связывая> это не дело милосердия. <связывая> это просто дать им деньги на карманные расходы. Купать, да, карманные они таких, как вы, много, так они собирают много денег и потом тратят непонятно на что. Дела милосердия — это когда ты действительно ищешь нужду и помогаешь этой нужде. Может быть, ты пришел и помогаешь мамочке, у которой много детей. Может быть, ты увидел, кто-то в чем-то нуждается, ты пошел и помог. Иногда ты просто подойдешь к человеку, поддержишь его, похлопаешь его по плечу. Быть обычным простым человеком, не возгордиться. Может быть, ты достиг многого. Может быть, ты благополучно ведешь свое дело. И... Может быть, ты имеешь высокое образование, PHD и так далее. Это тебе ничего не дает, не дает тебе для того, чтобы ты возгордился. Потому что мудрость, она не в знаниях университетских, а она у Господа Бога. Есть множество простых людей, у которых огромное количество мудрости и силы. Вот Господь говорит, будьте такими, и будете вы благословенны. Новый Завет добавляет к этому что-то важное. Помните, человек по имени Нагдимон? Никадим. Они хуже Это, наверное, его такое греческое прозвище. Нагдимон, Нагдимон это никак не по-еврейски. Наверное, был на Наумом. Но там в Греции получил американский паспорт, и ему дали имя Нагдимон по-русски. Он был мудрец, он был членом Синедриона. Он говорил с Иешуа. И Ишуа ему сказал, ты должен родиться свыше. Кто помнит это выражение, родиться свыше? Знаете, раньше об этом было очень много споров. Харизматы говорили, что это что-то, от чего вот так тебя взрывает, и это что-то изнутри, что происходит с тобой. Но в первом веке об этом говорили по-другому. Это... То, когда ты получаешь видение правильное новое видение от Господа Бога. Но из-за того, что мы наполовину харизматы, мы думаем, что это вот чувство им хадаш, с новым видением. Но но только если есть изменения в характере человека. Если вы поговорите с любым пастором, как ты понимаешь, что человек родился свыше? Он ответит, Через какое-то время в человеке есть изменения. Он изменился. Кто из вас изменился после того, как родился свыше? Что-то происходит внутри. Когда мы изменяемся, что-то новое рождается в нас от Господа Бога, от Духа Святого, от Слова Божьего. Только два пути есть. Для того, чтобы развить вот это новое творение, или загасить его. Как загасить вот это новое творение внутри нас? Дайте пару советов. Не кормить. Продолжать грешить. Ну, Мы продолжаем любить этот мир. Не что в мире. не хотим читать Слово Божье. Анахну но Не посвящаем достаточно времени молитвы Господу Богу. Продолжаем говорить какие-то обидные слова, неправильные фразы. Им вот С похотью очей и плоти, с жадностью, с ненавистью, с зависть. э, завистью. Ревность. Нет. Кина это зависть. Кто знает, что такое зависть? Объясните. Кто-то из вас знает, что такое зависть? Объясните. Просто поднимите руку. Зависть. Если вот этим вещам вы позволяете оставаться внутри вас, то новый человек не сможет расти внутри вас, новое творение. Он не умрет, но будет маленьким. Он не будет влиять на вашу жизнь, и ваши плоды, плоды духа, будут минимальными. Вы ничего от этого не получите. Никаких изменений. Вы видите, что Моисей был великим верующим. Одним из великих. Человеком веры. Однажды. Но и вот это его злость. Господь сказал, ты не привел народ к ты не показал моему народу святость. И таким образом Моисей потерял то, что Он хотел. Очень, у меня есть некоторые фразы очень тяжелые для общины. У меня сейчас будут некоторые очень непростые фразы, которые касаются всех членов общины. Знаете, я вот хочу быть таким вот э, миролюбивым или э, как-то добрым, сказать, добрым, добрым, милосердным пастором. Не люблю как-то вот, знаете, людям причинять зло, вред. Я не люблю говорить к ним строго и поставить их куда-то вот на ковер, как говорится. Но не думайте, что я не умею этого делать. И у меня вот есть какие-то некоторые Я прошу прощения у всех наших гостей, но я почувствовал, что нужно это сказать. Потому что я почувствовал и увидел, что община наполнилась сплетнями. В какой недельной главе написано о сплетнях? Что значит мецура с иврита? Проказа наказание за сплетни было проказа. И слава Богу, что Господь Бог не наказывает проказы сегодня за сплетни, как это было раньше, во времена судей. Но все равно мы продолжаем видеть это наказание. Духовная проказа. Я хочу сказать всей общине Шавейцион. Тот, кто распространяет сплетни. Он не менее ответственен перед тем, как тот, о котором говорят. Нет. Он не менее. Тот, кто ответ... говорит, и тот, кто слушает, одинаково виновны, одинаково виновны перед Господом, да. Сплетни они съедают оба человека. И тот, который говорит, и тот, который слушает. И вот для сплетен есть несколько причин. Коль Уже я говорил, зависть. Что у него есть это? А у, а у этого это? это, а у этого это, а у меня ничего. Господь, э, люди, друзья, мы верим в чудеса и знамения но мы также верим в способности человека и способность его uh, рисковать, рисковать, быть в каком-то риске. И когда этот человек делает в вере и в праведности, он преуспевает. И если ты не умеешь вот попадать вот в этот риск или, или рисковать, то в конце концов ты не можешь ему завидовать. Потому что ты просто другой. Это нормально. Зависть — это очень плохо. Написано, что зависть — она кости. У кого есть проблемы с костями, подумайте об этом. Это то, что здесь говорится, последствия того, что человек завидует. Вторая причина, почему люди впадают в сплетничество недостаток знаний. И мы вообще не стараемся все делать открыто. Все открыто у нас. И если у вас есть недостаточное знание, вы можете подойти и спросить. Не всегда вы получите все ответы, но вы получите ответы. Я сейчас говорю не о очень приятных вещах. Как пастор общины. Я хочу всех нас сохранить от вот этого влияния сплетничества. И третья причина, почему есть сплетничество. Это глупость. Вы знаете, что такое глупый? Мила, тип, Батанах, немцет, меаль, арба, меод, хамишим, Больше 450 раз, 450 раз в Библии используют это слово. Это очень известная проблема в Библии. Аз... И нам Господь говорит, не будьте глупы. Ба в 18-м Псалме написано, Закон Божий укрепляет Дух. Откровение Божье дает мудрость глупым. Если мы ищем Господа, он позаботится о нашей глупости. И не давайте вот второй стороне запутать нас. И последняя причина, почему мы впадаем в сплетничество, это эм, порочное сердце. Ты не дал Духу Святому исправить твое сердце, очистить твое сердце. Ты продолжаешь жить и продолжаешь давать место дьяволу в твоем сердце. С твоими мыслями. Различными конспирациями. Им и всякими глупостями в голове. Я хочу сказать наше общение, друзья. Нам это не нужно. Дибру вы говорите справедливо, добро друг о друге. Если есть какие-то проблемы друг с другом, подойдите напрямую поговорите с человеком. Если у вас есть зависть, исправьте это какой-то доброй мотивации. Подойдите к успешному брату, сестре, и скажите, я не понимаю, как ты это делаешь, Учи меня, помоги мне. Мы тут большая семья и сильная семья. Мы очень сильная семья все вместе. Мы община, у нас есть проблемы, но мы очень сильная община. Я хочу, чтобы мы стали еще более сильными в силе и в мудрости <толкну> и в, нашем, в нашей зависимости от Господа Бога. <толкну> и, мы, <толкну> и мы принесем еще больше плодов в этот мир. <толкну> Я не хочу сейчас говорить о похоти плоти, не хочу говорить о поклонении идолам, но я хочу поговорить на еще одну тему, которую я вижу. Наши дети. И даже в семьях, где есть верующих семьях, где читают Библию, где изучают Танах, и где объясняют детям Библию. Я вижу, что многие дети теряют интерес к Священному Слову. И тут не нужно поднимать руки. Я знаю имена. Но я хочу сказать что-то. Первое, обратите внимание на то, кто друзья ваших детей. Я помню, что еще мама моей жены учила об этом. Проверяй, с кем твои дети проводят свое время. И это не имеет значения, насколько вот та вторая сторона, они образованные, культурные. И, и вот тем, чем живет тот второй ребенок, он может заразить этим твоего ребенка. И вы ответственны за это молиться, изучать Слово Божье. И когда мы читаем Тору об образовании детей, там написано, когда ты выходишь из дома и возвращаешься домой. И даже в пути твоем. Используйте это время, когда вы вместе с детьми. Дайте им понимание о Господе Боге. И вы не пожалеете об этом в будущем. Иначе, почему мой ребенок оставил веру. Ну, я же старался, я же читала ему Библию, он ходил в общину, посещал школу. Пожалуйста, влияйте сейчас и будьте в молитве с детьми. Сегодня была такое образовательная проповедь, образовательная. И это вот плач Моисея на меня очень сильно повлиял. Я подумала о нашей общине, что нам нужно немножко взбодриться. Давайте встанем. И помните, да, мы просили вас о том, чтобы каждый раз, чтобы вы дома читали, изучали недельный отрывок и приходили сюда уже после того, как вы прочитали недельный отрывок. Отец Небесный, я сейчас от имени всей нашей общины прошу у тебя прощения за э, сплетни и за зависть, за глупость, отец очисти наше сердце и дай нам идти прямыми путями помогай нам более тщательно следить за своим сердцем и дай нам uh, следить за своим языком Помоги нам. Очисти нас. Убери от нас все последствия проказы. Я прошу, чтобы ты также укрепил и очистил наш дух. Я молюсь за больных в общине. Я молюсь за то, чтобы было желание приближаться к тебе. Сохрани нашу землю. Помоги нам, нашему правительству, нашей армии, со всеми врагами справиться. Храни наших детей в армии. Мы надеемся и уповаем на Тебя. Мы просим, чтобы Ты благословил тех, которые смотрят нас сейчас через интернет. Семьи и их духовное состояние. Шлема, полное исцеление. Чтобы они наполнялись Духом Святым. Чтобы мы возрастали как тело Мессии. Я благодарю Тебя, Господь, что Ты восстанавливаешь нас. Дай нам благословение. Во имя Иешуа. Амин. Амин.